Приветствую друзья, на связи Виктор Бандолет, я являюсь автором блога victorbandolet.com, являюсь автором нескольких книг по продвижению сетевого бизнеса через интернет. И в этом видео я хочу с вами поговорить о том, не то что поговорить, а дать вам три простых совета, как конвертировать ваши лиды в продажи. Итак, ребят, те, кто не знает, что такое лиды, это те люди, это, которые оставили какую-либо заявку на ваших ресурсах, то есть в э, личных сообщениях вам написали заинтересованные лица, либо на одностраничных ваших сайтах, либо на блоге оставили какую-то заявку и э, в обмен на какую-нибудь ценность. И совет number one, совет, э, номер один, который утепляет очень все равно, э, очень сильно ваших лидов и потом переводит в продажи, это то, когда ваше предложение и ваша рекламная кампания конкурентны с тем, что вы предлагаете. То есть, если вы предлагаете PDF-чек-лист, если вы предлагаете какой-то вебинар, если вы предлагаете какую-то серию видео, давайте немедленный доступ к тому, чему вы обещаете. Потому что, если вдруг э, вы описали на своем ресурсе одно. и когда вводит данные его перебрасывает какую-то там например фан страницу либо на youtube канал где не дается обещанное вам доверие теряется сразу же и вернуть себе потом доверить вернуть вообще этого подписчика будет очень сложно я не говорю что не это не невозможно но это будет сложно а второй совет ребят всегда говорите что делать дальше то есть Даете какой-то контент, записывайте видео. И если вы не говорите своим кандидатам, если вы не говорите своим подписчикам, целевой аудитории, что необходимо делать дальше эти люди просто прочитают, просто посмотрят ваш контент и все на этом и уйдут безвозвратно, то есть их потом ищи с вещей и ничего из этого не выйдет, поэтому для того чтобы их не потерять, сразу же говорите, что необходимо для того, чтобы получить продолжение, есть то-то то-то, нужно сделать то-то, то-то, обратиться ко мне, написать личное сообщение перейти по ссылке, кликнуть туда то и так далее, и, либо если это продающее видео, необходимо нажать на кнопку, потом вылезет форма заполнить форму, вот эту вот, эту графу. Потом к вам, то есть пошагово такие действия э, объяснить человеку. К сожалению, то ли к счастью, человек, как маленький ребенок, ему нужно все пошагово объяснить для того, чтобы сделать действие. Человек сам до этого не додумается. И третий простой совет, это... Ваш твердый призыв к действию. То есть неважно, что вы делаете, то ли это видео, то ли продающий ролик, то ли какой-то контент, у вас должен быть твердый призыв к действию. Подписаться, оставить заявку, написать личное сообщение, сделать репост, поставить лайки, много-многое другое. Иначе вот... Когда вы призываете делать, делаете твердый призыв к действию, конверсия каких-либо действий увеличится на 20-30%. И я верю, что это видео, эти советы были для вас полезны. Если это было так, ставьте лайк, нажимайте на социальные кнопки, если вы смотрите это на YouTube, подписывайтесь на мой YouTube канал если вы до сих пор этого не сделали. Для того, чтобы получать первую порцию актуального продвижения сетевого бизнеса в интернете, подписывайтесь на мой Телеграм-канал по ссылке под видео. С вами был Виктор Бондолет и до следующих встреч. Пока-пока.